Ну а третьим этапом будет уже сухопутная операция, которая, конечно, наверное, будет проходить не так радужно, как рисуют себе российские генералы, потому что задачей этой операции, наземной операции, будет установление военного контроля над основными городами Украины, в том числе над крупными городами Украины, включая Харьков, Днепр, Одессу, Николаев, в том числе Киев. Открой говоря, я не очень понимаю, как они собираются брать Киев. Ну, то есть, на самом деле они собираются брать Киев. Путин это достаточно открыто декларировал и, ну, прямо, по сути, сказал о таком намерении. Они действительно собираются брать Киев и менять там власть. То есть задача войти в Киев. Сделать так, чтобы Зеленский там убежал, ну, или там арестовать его, я не знаю, или там выслать его куда-нибудь во Львов. Ну-то вряд ли они пойдут уже там совсем на Западную Украину. Хотя сегодня наносились удары по Ивано-Франковску, это уже Карпатия. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что они пойдут вот дальше Киева. То есть задача установить военный контроль над восточной и над центральной частью Украины. И в первую очередь, конечно, задача взять Киев выдрузить там российский флаг и провести парад Победы в Киеве. Мне кажется, эта задача авантюрная, потому что Киев — это крупный город. Сколько в Киеве живет? Около двух миллионов человек, если не ошибаюсь. В Киеве очень патриотически настроенное население. Судя по результатам всех последних выборов, в Киеве население очень патриотически настроено и крайне враждебно настроена к путину на фоне боевых действий эта враждебность разумеется вырастет в разы установить контроль над двухмиллионным городом с враждебным населением задача очень непростая я не знаю как они собираются выполнять я Думаю, что украинцы будут оказывать сопротивление, партизанское сопротивление. Если они не смогут оказывать сопротивление с помощью вооруженных сил, с помощью украинской армии, то точно будет сопротивление партизанское. А задача, судя по всему, в том, чтобы посадить в Киев какого-нибудь политика, ну вряд ли они вернут Януковича, но вот опять же там, да, мы над американскими прогнозами над американскими разведданными там посмеивались и как-то так иронично к ним относились. Но вот американские СМИ сообщали со ссылкой на данные разведок о том, что Путин хочет усадить в кресло значит, этого, нового украинского лидера там есть такой политик Евгений Мураев. Это такой молодой парень, который известен тем, что вот он занимает такую прокремлевскую позицию последовательную, его там за это ненавидит полстраны, а, ну вот он как-то вот вызывает укреплять симпатию. Значит, у Путина есть кум, такой главный лоббист его интересов в Украине, это Виктор Медведчук. Он в последнее время сидел под домашним арестом и обвинялся там в разных всяких прегрешениях. Ну, в основном у нас в измене родины, собственно, да, потому что все понимали, что у него есть даже фракция небольшая в парламенте, а Медведчук как говорят, возглавляет партию национальной измены, партию значит, национального поражения. И вот на таких людей, видимо, Путин будет опираться. Вот, честно говоря, я не удивлюсь, если он прям Медведчука попытается на российских штыках посадить в кресло украинского президента нового. Ну или какого-то там человека, на которого Медведчук укажет, которого он рекомендует. То есть финальная задача, видимо, именно в этом, Uh...